Всем доброго времени суток! С вами канал Мобилис, и я представляю вам обзор вентилятора DeepCool UF92. Вот вентилятор в коробочке. Сегодня внимательно рассмотрим этот вентилятор, я вам расскажу свое мнение о нем и выясним, стоит ли его покупать. Само собой расскажу технические характеристики. Начинаем. Этот вентилятор 92 миллиметровый. Вот его коробка и его стоимость. Покупал я его, как видите, в Донеце. Стоимость 690 рублей. Хоч хочется сказать то, что он довольно-таки дорогой для такого вентилятора. Открываем коробку и вытаскиваем его вот это вытаскиваем аж немного скрипит это сама коробка вот на самом деле все было красивее уложено потому что я же ведь открывал вот сам вентилятор вот он 4 кстати К нему в комплекте идут ножки резиновые, которые, кстати, очень удобно монтировать. Установка займет буквально секунд 20 с этими крепежами. Здесь руководство пользователя. Но оно вам не пригодится. Ни за что не пригодится. Вот товарный чек. Кому интересно вот, вот здесь два переходника это обычный переходник с четырех пинов на молекс и второй переходник это понижающий вот здесь написано символ тоже молекс чем они от друг друга отличаются тем, что вот этот короче, а этот длиннее. Отличаются они тем, то что вот этот белый это обычный переходник, а вот этот черный это переходник резистор. Что это значит? Это значит то, что если вы хотите присоединить этот вентилятор к, к блоку питания, вот вставляйте сюда разъем. Я даже по вам сейчас покажу вот вставляете. Вот здесь специальные рельсы есть, если можно так сказать. Вот, вот так вот все должно быть. И вставляете вот питания. Фишка этого резистора в том, что он понижающий. Точнее говоря, с ним можно регулировать скорость. То есть, обычный переходник, если вы используете его, то вентилятор крутится на максимальной мощности. А если вы используете этот резистор-переходник, то вентилятор крутится с меньшей скоростью. Так можно добиться довольно-таки хорошей тишины. Вот, в общем, вся комплектация. Давайте перейдем к самому вентилятору. Вот он наш дипковский. Вот так он бросится. Главная фишка в том, что провод здесь из резины и к тому же четырехпиновой. Вот он. Сам вентилятор. Крыльчатка сделана из пластика. А вот эта часть серая, она сделана из резины. Смотрите. Например, вот. И это, кстати говоря, предотвращает вибрацию этого вентилятора. Вы, наверное, сейчас подумали, зачем покупать такой дорогой вентилятор. Причем за 610 рублей. Ведь же можно купить обычный вентилятор 92-миллиметровый. Он будет стоить рублей так 150-120. А на самом деле этот вентилятор, его фишка в том, что он 4-пиновый. 4-пина, это означает то, что его можно регулировать. Он регулируется. Он регулируется автоматически. Скорость обдува. И также меняется воздушный поток, естественно. И еще стоимость превышена из-за того, что он сделан из, он сделал качественно, реально. Когда держишь в руке, ты держишь не просто вентилятор, он, кстати, немножко увесистый даже. Ты держишь реально качественную вещь от бренда DeepCool, как видите. Так что, я считаю, он должен окупиться где-то через года три, по моему мнению. Вот сзади наклейка. Здесь просто написано Deepcool и Made in China. Вот кстати, правда. Можете здесь посмотреть. А сейчас пришло время рассказать вам технические характеристики этого вентилятора. Размер 92 мм, толщина 26 мм, тип подшипника двойное качение, шарикоподшипник, количество лопастей 7, минимальная скорость вращения 900 оборотов в минуту, максимальная 1800, минимальный уровень шума 17,800 дБ, Максимальный 25,200 дБ. Время безотказной работы 30 тысяч часов. Тип разъема питания 4 пин. Стартовое напряжение 7 вольт. Максимальное 12 вольт. Максимальный ток 80 мА. Есть антивибрационное покрытие. Присутствует два переходника на Молекс, в том числе понижающий резистор. А также есть автоматическая регулировка оборотов. То есть пвм а теперь я хочу подытожить в общем стоит ли покупать этот вентилятор или нет стоит ли он своих денег я считаю что да он стоит он реально сделан качественно он сделал даже очень качественно так сказать уровень качества высокое. можно его покупать в любой практически корпус Самое главное, чтобы было Место, куда его запихать То есть этот вентилятор 92-миллиметровый Если Корпусу не подойдет, то придется Возвращать В общем Это очень хороший вентилятор Если вы совсем обычный пользователь То думаю Этот вентилятор вас ничем не удивит а если вы не обычный пользователь, то он может удивить вас 4-пиновым разъемом. Я его довольно-таки много упоминаю. А потому что с помощью него можно регулировать обороты. А как именно, через какую программу, я, не, я если честно, не знаю. Можете прогуглить. Я пытался менять скорость через BIOS, но все тщетно. То есть я не нашел их, но можно, возможно, регулировать через всякие программы. Ну, в общем, прогуглите. Со своей работой вентилятор справляется. Еще его особенность это шарикоподшипник, то есть подшипник качения. Это как бы шарикоподшипник. Ну это реально хороший вентилятор. Но если вы готовы отдать 610 рублей, это все-таки, я вам скажу, не маленькие деньги, то покупайте. Если вам жалко, не жалко денег, то реально берите этот вентилятор. Он будет вам служить долго. Я думаю, все-таки лет 5 точно будет служить. Вот ещё раз покажу, как выглядит. Этот четырехпиновый разъем нужно вставлять в материнскую плату. Так что я, вас, я говорю вам, будьте осторожны. Вставляйте его в материнскую плату осторожно. И говорю вам, не с жопите и не ломайте разъем на материнской плате. Лучше всего аккуратно вставлять. Но самое главное не сломать разъем на материнской плате. С вами был канал Мобили С, рассказывал свое мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте само собой лайки. В общем, всем удачи, всем до свидания и всем пока.